Все, завтра у нас работа с солнцем, завтра у нас работа при помощи техники улыбки. Что у нас будет завтра? Завтра мы все-таки закончим, все же связано у нас с магией денег, все-таки проведем эту женитьбу уже наконец-то, концов. допишем технику улыбки, моя самая любимая практика. И завтра мы начнем заниматься построением ритуальной защиты. Если вы занимаетесь целительством, делаете это без ритуальной защиты, как вы, как, если, у вас, если у вас есть ритуальная защита, то никогда ни одна какашка не может на вас повлиять никак. А также, если на вас будет кто-то влиять, тут же будет вылазить со всех мест, и там все будет выползать, и также по голове бить вслед. Тот, кто, да. кто, кто вам что-то делает. Поэтому после ритуальной защиты, когда вы ее будете ставить, можете знать, что нереально на человека ничего поставить. Нереально. Вот нереально. А если у вас где-то болит, то это не порча и не с глаз. Это значит уже проблемы со здоровьем. Понимаете? Итак, для того, чтобы поставить виртуальную защиту, как она быстро ставится или как она долго ставится, показывают. Сколько времени заняло? А, а это длится сутки. 10, 10? 10 секунд. Влад ты выучил? Влад, ты я запомнил. Ну вот, вот запомнил. Там 10 этих мантр, там они очень легко.